Мужики, привет! Ролик я вам гарантирую просто жесточайший, потому что 600 тысяч рублей есть, и на эти деньги мы с тобой сегодня вынесем просто весь кс Ну что, мужики, 4 медузы в инвентаре, поехали ставить на крэш. Сумма ставки 561 тысяча рублей. Мужики, я забыл упомянуть, что ксфл сменил домен на про, актуальная ссылка будет находиться в прикрепе Также в ролике я сказал про промо, но этот промо действительно классный, так как вам дадут Естественно, чем больше, тем лучше, да, он будет в прикрепе, но у меня есть 160 бонусных рублей, их нужно отыграть Здесь баланса я выбираю, там, допустим, 50 рублей и ставлю на 1.2 Их реально можно офигенно отыграть, как минимум, ну, до косаря, это вообще в идеале Нужно отыграть до 480 рублей Так, ставлю на 1.5, поехали и у нас, к сожалению, не заход Но, тем не менее, шансы отыграть этот бонус еще есть Поэтому еще раз 1.5 Надеюсь, оно залетит Если залетит, то, в принципе, вам уже все Можно выводить будет халяву, реально В ролике, кстати, я показал, куда вводить этот промо Опять не зашло Делаем еще раз ставку В надежде, что все-таки будет заход Мы отыграли уже 99 рублей Но нам нужен хоть один заход Тут было 2 единицы так, уже 1,1, 1,2, 1,3 1,4, 1,5, найс Первая на сегодня победа по халяве Так, ладно, сразу следующую сумму Поставим 85 рублей, конечно, если Долбануть на x10, да, то можно отыграть за раз Ну, как бы, это очень рискованно Так, фигачим 84 на 1,5 Отыграть остается немного, кстати, на также же Дается один день, то бишь 24 Часа, так, следующее 1,5, и оно, оно заходит, кстати Неплохо, осталось отыграть половина. Я не знаю, будет ли это логично или нет Но я сейчас попробую рискнуть, поставив на x2. Хотя здесь были заход. Ну, короче, ладно, попробуем сделать x2. Так, сейчас просто, знаешь, решается все. Ставим x2, в теории мы уже отыграем вот этот вот бонус. Но вероятность захода крайне мала. Единица. Короче, в любом случае у вас будет также возможность отыграть этот промо, он будет находиться в прикрепе. Водить его нужно вот сюда. Поэтому актуальная ссылка в прикрепе и промик, который вы можете отыграть, находится там же. Кстати, сайт. Не видел, полностью редизайнулся И они добавляют очень много Новшеств, я о них всех, наверное В одном ролике просто не успею рассказать Но, во-первых, два новых режима Маячит на горизонте, это diffuse Это battle ship это, скорее всего, будут Мины, хотя тут написано это ПВП, короче Я даже не знаю, что это такое, но, наверное, кораблики Тогда окей, но из всего того, что мы сейчас Имеем, самое крутое, это, конечно же Кстати, тут вот сразу можно цент получить За Telegram. но, помимо всего прочего У вас есть халявный промокод, переходите В бонусы, вот сюда вбиваете Промо, который будет в прикрепе и получаете 25 халявных центов после этого если отыграете выводите депозитить не нужно единственное чтобы завязать промик нужно вот эти условия выполнить в остальном все просто шикардос также они добавили вот этот ивент кто еще не видел он офигительно сделан короче за каждый депозит абсолютно за каждый они дают снежки и это своеобразные фри -кейсы. то есть реально ты можешь открыть фрикейсы. чем больше деп тем дороже сундуки на данном первом первой фазе да у нас есть вот этот сундук в котором можно выиграть аж косарь 800. Ну, то есть, фактически это фрикейсы. У меня балик был, поэтому снежков нет. Ну, то есть, мы три ролика фармили вот эти деньги. Ну, кому интересно, ссылочка в прикрепе, можете все изучить. Реально очень крутой, красивый ивент. Кому интересно, пожалуйста, переходите и изучайте. В остальном у нас тут также боевой пропуск, кстати, который я уже почти скоро пройду и за один раз хочу открыть и получить все вот эти награды. У меня их тут реально много, еще не открытых. И самых интересных на данный момент это, собственно, случайный коллаж до 200 рублей и Случайный предмет, ценность до 3000 рублей Давай-ка я даже в начале этого ролика сразу все соберу Хотя он на 60 тысяч а эти, а эти мы особо нам погода не сделают Но, тем не менее, бонус есть, поэтому чтобы бы их не собрать Так, 9 рублей понятно, 50 к депу понятно а Этот кейс давай тоже сразу откроем Можно перчатки выиграть за 6000 рублей Ну, они, конечно, не выпадут, 0,1% шанс Но, тем не менее, слушай, 153 Окей, пойдет продать Я вот звук единственное хочу выключить И они, кстати, добавили отображение в очень многих валютах Это удобно Типа реально сейчас есть рубли Это очень и очень удобно Я не люблю валюту в долларах А типа сейчас в рублях И это реально максимально мне комфортно Не знаю, как вам, кстати Напиши, пожалуйста, в комментарии Реально огромная просьба Вот если ты играешь на подобных сайтах Удобно ли тебе, когда валюта в долларах? Ну типа для меня это максимально некомфортно Сейчас это прям очень круто Кстати, смайлики открываем для чата Здесь тоже какие-то рарные смайлики есть Но хотя здесь Прям рарных нет, и на все, на все одинаковый шанс. Нам выпал шарик. Окей, пойдет забрать. Так, дальше фарма ВП до 4000 вапа, до 5 даже 400 азимов есть. Окей. Но, опять же, на нее 1%. То, что она выпадет, но ну, это маловероятно. Это все дело продаем, 20 есть. Так, дальше до 7000 что-то может выпасть. Ну, естественно, выпадет 10 рублей, скорее всего. Ну, типа, халява, она и в Африке халява. Типа, ты играешь, у тебя еще тут кейсы какие-то можно открывать. Кстати, неплохо, вот 256 прям пойдет. Дальше какое-то праздничное настроение, это стикеры, окей. Остается три кейса, и у нас здесь чем выше левел, напоминаю, тем интереснее скины в инвентаре. Здесь есть лор, но опять же в миллионный раз выбить их нереально. 0,11%. Ну, это, конечно, реально. Ну, типа, ну, камон. Ты прекрасно понимаешь, что это сделать сложно. Блин, 5.7. Я даже его не видел. Реально, я в игре его ни разу не видел. <связываю> я не знаю, что это. Я снимаю Counter-Strike с 2013 года, и я ни разу, я первый раз в жизни этот 5.7 вижу. Так, далее у нас идет коллаж до 200 рублей. А, пойдет. 223. Продаем. Учитывая, что это халява, пойдет. Короче, у нас 607 тысяч рублей. Мы, конечно же, идем на крэш. Хотя, можно на дабл заглянуть, но мне по душе крэш. По цене. У нас тут сортировка от самого дорогого к самому дешевому в наличии, понятно, цена от 200 тысяч рублей есть какие-то скины. Нет, самое дорогое это медуза, и их 8. А я предлагаю прямо сейчас, сразу, так сказать, с корабля на бал, мы закупаем 8 <coughs> АВП медуз. Но на самом деле не 8, а... сколько хватит, <coughs> сколько хватит? У нас в инвентаре 4 медузы. Ну что, мужики, а я предлагаю начать с одной АВП медузы а, сделать поначалу, по лайту 1 и 2. Просто, чтобы ты понимал, хотя ты понимаешь, чем больше. Чем дороже скин, тем больше ты получаешь, даже на, если автовывод стоит на 1.2. Типа, 1.2, казалось бы, это буквально милли... Ну, секунда, да? Но за эту секунду ты заработаешь очень много... Это даже не секунда, но у нас получается сделать... Однобалек купали деньги. Подожди, сколько мы плюсанулись? и 2. Мы получили где-то еще 40 тысяч рублей. Примерно. Да, где-то в районе тридцатки мы получили, но это реально было за миллисекунду. Так, а зашел коэффициент 1, поэтому прямо сейчас я хочу поставить вот эту замечательную Медузу еще раз. А, кстати, нет. Мы получили больше, потому что... Подожди, у нас перчи. Да, все, все good. У нас перчи за 140 плюс на балик упала. а давай-ка мы заберем. Стой, я что-то, я что-то заговорился. И что у нас? 143. А, две пары перчаток. Это интереснее, чем Медуза, ибо по факту они а, они стоят так же, окей, я понял. Слушай, сейчас я предлагаю сделать следующим образом. Давай-ка мы выберем 2 авп медузы Я понимаю, что это максимальный риск, но я хочу поставить 2 медузы на 1 и 2. Я не знаю, что из этого получится. Подожди, выберите, а мы выбрали, мы поставили 2 медузы, 280 кусков. И вот сейчас такой достаточно топа. Ну, ты видел, да? Я думаю, это даже говорить нечего Давай еще раз Но это было но это было жестко, ты сам все видел Это было очень жестко Если сейчас оно не заходит На ну 1.2 Окей, оно зашло Но, тем не менее, у нас у нас не бэкнулись деньги Короче, вот этим перчатками, я не знаю, сейчас добивать, добивать, добивать Чтобы бэкнуть 600к на балик Но это было жестко Это минус 2 медузы просто за раз 340, если что, есть, конечно Но хотелось бы 1.2 Найс, оно зашло У нас 368 плюс перч Блин, а я предлагаю сейчас я Не знаю, я хочу еще раз рискнуть Без понятия, что из этого получится 87 на балике и вот так сделать на 1-2. Это, это очень жестко, это рискованно. Но админы дают возможность записать контент, поэтому и ссылка, и промо будет в прикрепе на 25 центов. Я, честно говоря, немного могу тильтануть. Не немного, я могу выпасть просто в осадок. Окей, okay, давай пробуем. Мы ставим все. Это 421 тысяча рублей. не Мужики, Фух, я засейвлюсь И получается, получается, что мы потихоньку Бэком, Но это очень страшно, чтобы ты понимал Я вот эти перчатки хочу поставить на x2 если x2 заходит, мы будем, мы будем в нуле Даже в небольшом плюсе Сейчас я после вот этой ставки хочу посмотреть чат Я вам, ну, напрямую говорю, что админы дают возможность Записать этот контент, и он реально крутой Мы делали подобное с другим проектом Насколько вы помните, на моем канале, кто был, кстати Офигенно зашло, а, сейчас мы в плюсах И Найс, что не, не, не стал холодить до двух Мы делали подобный контент, и он реально Вам заходил, то есть он вам нравится, это нравится делать мне. В комментариях часто пишут, типа, блин, да не твои деньги. Я делаю контент. Ну, то есть здесь я не обманываю. Я мог бы делать по-другому, но я хочу делать так, чтобы вы знали всю правду. И сейчас зайдем в чат, и я понимаю, что там будет. Так, ребят, я зашел, там было очень много нецензурных слов, и чтобы YouTube не увидел нецензурную лексику в этом ролике, короче, я не стану показывать. Давай мы сейчас попробуем сделать вот так. Оп, и после вот этой ставочки она сейчас будет реально огромная Если в чате будет что-то интересное, я вам это обязательно покажу а, Но сейчас я просто хочу закупить на все деньги медузы и перчи Был коэффициент x10, рисковать не буду, поставлю на 1.2 давай, Даже давай на 1.3 Я открою чат, если там будут маты, то я это дело закрою Мне просто интересно, что-нибудь писать или нет Но там Мы сейчас просто слили ну да, ребята все это видят. Мужики, ну это очень жестко, я не знаю, что делать. Типа, у нас осталось 142 вапа по 140. Короче, давай сейчас рискнем. Просто рискнем. 280 на x2. Я закрою, чтобы там ничего не было плохого и... Не, ну скажу честно, мы эту сумму подняли, по-моему, с 40 или с 50к. Это были очень жесткие ставочки. Я сегодня... Я сегодня захотел рискнуть. Вот что из этого вышло. У нас осталось 16 тысяч. Я честно скажу тебе, я не знаю, что за эти деньги можно сделать. Типа X5. Даже вот если сейчас заходит X5, это не вернет 600 тысяч рублей. Это не вернет 4 медузы в инвентарь. Тем не менее, мы попробуем. Ну, типа, сейчас уже просто 16 тысяч залетает на X5. Причем после моего слива он начал ставить X24. То есть, просто даже если бы я здесь поставил 1,2, это был бы тотальный слив. А там, и стоя, там стояло 1,3. Но я же реально не знаю. Типа, если не заходит, ну это ГГ. Здесь ГГ. Короче, ребят, по-моему, эту сумму мы сделали 40 тысяч. Тем не менее, этот ролик получился крутой. Блин, не получилось дойти сегодня до лямчика. Я хотел это сделать. Но получилось, как получилось. Тем не менее, это были реально крутые ставки. Я надеюсь на вашу поддержку. Честно, я сам немного тельтанул. Я хотел сделать дальше этот ролик интереснее. Типа, знаешь, что поставить 10 воп-медуз. Но Реально, вышло как вышло. И я здесь ничего уже не могу поделать. В любом случае, вы можете так же, как и я, оставить, но не вносить денег, потому что в прикрепе будет халябный промо. Я немного подрастроился, я планировал за это сделать мега-контент, но ладно, как реально, как вышло. На этом все, всем огромное спасибо, это был человек, Огромное спасибо вам за поддержку, до новых встреч, увидимся в новых роликах.